Держу в руках затертый фотоснимок Четыре друга слева с краю Я С макушки до обшарпанных ботинок Советская простая реветня Смеемся беззаботно без ужимок Плечо в плечо четыре, пацана и видно, что мы вместе заедина Обычная дворовая шпана Я помню, сам печатал эти снимки Запершись в ванной ночью в втихаря Сдувал с увеличителя пылинки Как будто это было все вчера Серега со мной рядом в серединке Жил с матерью и вырос без отца, Восьмидесятых хоронили в цинке Мы друга и отважного бойца. Тогда собрались вместе на поминке, Молчали пили водку до утра. Серега первым протоптал тропинку на кладбище из-за нашего двора. Так много лет, что пролетело мимо, Жизнь продолжалась, армия, семья. А для Ивана эмиграция чужбина, Предсмертная записка прожил зря. Иванов грузинам был наполовину, Мне долго нравилась его сестра, Из нас он первым стал сбривать щетину. И отчебучивать такие номера Он третий от меня на старом снимке Имас был первым с правого конца Я даже другом был на свадьбе Димки Садиристом в прошлом сорванца Мы раза два встречались по старинке Клялись созваниваться чаще тишина Торгует где-то мясом, он на рынке. Без выходных с утра и до темна. Держу затертых с краев это снимок пока еще в живых Димас и я. А с нами рядом улыбаются незримо, проверенные временем друзья. Держу, зайдет из краев фотоснимок Пока еще в живых, где я А с нами рядом улыбаются незримо Проверенные временем друзья